По поводу этого, что надо изолировать и лечить, и лечить, ну, вот, ну, к сожалению, видите, то, что там ругаются на этот, что антинародный режим и все такое прочее, да, возмущаются, пытаются там бодаться, но должен я сказать, на территории Ресурсной Федерации очень гуманный режим, очень гуманный, потому что, ну, лечить многих надо блогеров и блогерец, это пипец да, просто, да? отвозят места, так сказать, лишения на машине, отвозят назад, потом домой, вот, ну, что меня больше, это сам, Причем тут это, как это, анекдот этот, какая, какое, блин, Отношение имеет э, похождение э, индейцев в пустыне к, э, русскому, к русскому народу. А наш божичий ну род, вроде слава роду, там вот это самое. Ну при чем тут Библия? Ну зачем ее пропагандировать? Почитайте эту самую Библию. Вы понимаете, что, не, ну как, ну, грубо может скажу, не совсем далекие почитают ее и брендят с ума сойдут или как минимум а это в этом тоже ничего хорошего не будет они станут христианутами вот этом самом плохом смысле этого слова вот и никакой уже они никуда не пойдут даже в славянство вот хотя это тоже чуть-чуть э, смягченное христианство вот ну так с, с определенными этими самыми внешними атрибутами вот. Поэтому ну, это нельзя ее пропагандировать. Вероятно, сама начин, начиталась, сама заразилась и даже. Я, давно говорил, вирусом я еще давно услышал это все это дело. Да? И, судя по тому, что это происходит, я специальную статистику не вел. Вот. Но я, так сказать, поверил, тому что я в свое время прочитал, да. И, и ну, это дубликат этого, что, что я когда-то прочитал, это написано по-другому совершенно. В другом совершенно отношении, у Стругацких это написано, это буквально то, что я статистику читал этих самых, да, ну неких таких спецслужб, вот. у Стругацких это в этом обитаемом острове говорит, этот же начальник этих спецслужб космических, говорит о том, что, а ты знаешь, что 20% этих самых с ума сходит. Это как раз и коррелируется с вот этим, что говорят 20% тех, которые, по-моему 20%, ну не суть важно, тех, которые серьезно начинают изучать Библию, они двигаются умом. И это, это заметно, это заметно, что происходит. Остальные вот эти массы, да, те, которые бегают, на которых попы ездят, вот, те, которые там облизывают, Отрезанные Моща. конечности, засушенная каких-то якобы святых. Вот. Ну, каннибалы, самое натуральное. Даже не каннибалы, а как бы это сказать, пародия на каннибала. Некий такой каргакульт каннибализма. Ну, Пейте кровь, ешьте плоть и облизывайте вот эти вот якобы да, святых там. В экзальтированном красующемся э, экстазе. Это пипец какой-то. вот, Понимаете, mm -hmm. что это самое происходит? Нельзя продвигать для искусственного народа для искусственного народа, которого сделали из праха земного, это же официально там говорится в этом, да вот, возможно, пусть это будет святые описания но это не для нас ну не для нас, это не для тех, которые живые, понимаете, я вообще смеюсь я вообще смеюсь и называю это бубульгумом. это написано было вот там вот в 60-х, 70-х годах готовились эти все Кораны, Библии и прочие вот эти вот, якобы эти самые да, якобы Вот мы сегодня, если дойдем, покажем фотку вот, Китая, да, то, что я говорил, в подтверждение, мы покажем фото, э, вернее, скриншот из э, Истории а -а -а. России, э, в, как там? 20 век, 20 век, э, серия 100 или какая-то там, 100, какая-то. 126-я, э, что а, Победитель или как там это самое, да? Итоги войны. И, да, а, да, Итоги да. войны. Ну, мы ее не выкладывали, да, посмотрели и затерли уже. Ну, ну, такой, ну, там как раз вот такие. эта поездка... Бойцов вот этой же советской уже армии, ну, вероятно, возвращающихся из э, с Китая или из Японии, возвращающихся домой. И вот эти вот там пейзажи вот этой вот э, Китаянии, да? Вот то, что я вам говорил. Вот. Даже не эти самые, даже, э, ну, в общем, норы, норы, норы. норы. Это просто пипец какой-то. Хоб, хоббит <laughs> Да, вот. Так, значит, э, опять же, у кого это самое, Да? Я не знаю, то ли лечить надо, то ли будет это самоутилизироваться это, да? Это некий есть такой ухолах, да, Ролах или кто он этот самый, да, Бова некий такой, да. Вот он там носится со своими волеизъявлениями, да, шизофреника. Вот. Почему я не поддерживаю? Я там на этом разместил ВКонтакте, в Одноклассниках, но я не поддерживаю, потому что это воля шизофреника. Ну нельзя, блин, это самое всерьез полагать, этот самый, да, вот как еще Высоцкий говорил. Многие тарелки видели, а некоторые даже летали. Вот. А этот уролах, он даже охотится за этими тарелками. Вот. Причем, оказывается, существует даже какой-то академический институт, он там в нем этом самом, в качестве сотрудника, специалиста, и они уже в течение, он там хвастается, 32 года. Они бегают за тарелками. вот, за зарплату это получается, на, как говорится, на деньги налогоплательщиков. Представляете, какая мототень существует. вот, видишь, XCOM есть, а мы вот так вот А мы только в игру играем, блин, это самое. Елы-палы, пипец. Так вот, значит, выкатил он эту самую муйню, да, ролик называется на... На YouTube есть достойные блогеры, так сейчас закину. Кидал уже, кидал уже, да? Ну ладно. Вот есть достойные блогеры. волеизъявления во вселенную, Гимн славян идут в народ. Вот и вот это вот, к сожалению, да, уважаемая, но тоже получается, начитается, наслушается всякой мототени и на старости лет крыша едет. Вот разместила вот эту вот мототенья, это самая, да, э, как ее? Ангелина Мхитарян. Опять подъехали за ней, вот причем пригласили, не на руках ее не волокли, не ни насильно никак, пригласили ее и опять в дурку на свидетельство, на очередное. Mm -hmm. Или на, я не знаю, или на общение со Я не понимаю просто, видео идет, снимает, кто-то идет спокойно в машину, именно машина видно, что, ну вот это, ну как, медицинская, не скорая помощь, а поменьше какой-то бусик или что, ну как, ну, что открывать двери, что открывать калитку, я... Как снимать надо было тогда видео, что ведут силой? как, как почему соглашаться, как, как это, как как, как выкладывать свою волю транслируешь ты, что я там такой всякой человек и все такое прочее, что там моя непоколебима э, тело мои там храмы все такое прочее не трогать не посягать на волю и пройдемте в, в дурку э, без этого самого без наручников по собственной воле это как это вообще получается может надо было уже добиваться судебное какое-то предписание чтобы там группа захвата проезжала да, что арестовали куда-то сажать что она там борет за права человечества против каких-то захватчиков или еще чего-то а добровольно идти а тебя в этой дурке заколят хрен знает какими препаратами вот, это что-то, понимаете, это вот как раз и есть шизофрения. То есть в каком-то своем пространстве находится да, и убеждает других людей, а подтверждения нету. Понимаете, дело в том, что человек, который видит какие-то другие миры вот, и отличается от шизофреника тем, что у него есть подтверждение других людей. У шизофреника свой мир, который не видит больше никто. Вот разница между тем, что действительно человек что-то необычное видит. Доказательств нет. Вот, понимаете? Вот, другие соратники там, или какие-то эти самые есть подтверждения. Или просто люди сидят, слушают какой-то ролик, смотрят и говорят, блин, про себя думают, ага, вот это ж я вот это вот видел. Это не шизофрения, потому что должно быть обязательно подтверждение. Вот. Поэтому опять же, вот видите, вот как вот как <къех> зараза какая-то. Уколол этот уролог, да, опа, Ангелина повелась и все, увезли. Ну это, блин, понимаете, вот как заразная какая-то болезнь. Как только кто, как кто-то начинает верить в летающие тарелки, все. Это, блин, вот, ну что-то случается с психикой, вот. Выкатили эти самые, да, вот пиндосы, знаете, да, на Луну уж полетели, блин, вот, причем, ну, пока еще, пока еще в автоматическом режиме, то как якобы там большую такую, да, многотонную такую руке рок да, запустили, да, ну, вот, наконец, мы озвучили, да, в предыдущем этом самом стриме, сказали, что, ну, это же, блин, нарисовано, вот, я выкладывал этот сам вот этот ролик же в контакт в Одноклассники и сразу написал. Это Козерог номер два. Если кто не помнит, в 79 году американские кинематографисты сделали фильм о фейковом полете к этих астронуфтов американских на Марс. В 79 Ой, Луну, там еще 10 да, лет. Через 10 бы, лет после аферы с этим самым, да, с полетом на Луну, вот, сделали фильм Козерог 1 о полете на Марс. Там правду рассказали, что ракета куда-то летят, космонавты спускаются на специальном э, страховочном таком лифте, они идут в киностудию подземную, секретную, да. Их там снимают, тролли-вали, они там на «Орбите», пузыри пускают, еще какую то хренью занимаются, да, а потом пролетают герои все, за Показали, вода это все, что замедленную съемку специально делать, чтобы невесомость имитировать, за, за, задержку сигнала они там тоже сымитировали, ну, типа, ж далеко с Марса идет возврат, чтобы эти самые словили, там, любители будут слушать. Ну, все, по всем этим пунктам прошли. Ну, он, конечно, тягомотный такой, уже не, не то это самое, но для ознакомления стоит посмотреть. Ну, и там то Один из же астронавт, же, да, решил это все Дело. главный герой. Кто он там? Ну, пошел? командир все-таки решил, решил это правду, самое. Решил все-таки сбрыкнуть. Да. Ну, да. вот. вот такие пироги. Ну, в общем, довольно трагическая эта самая судьба. Вот, Кто не смотрел, посмотрите. Он, конечно, устарел. Вот, но ну, это как раз правда вот это рассказывается, да, так вот, значит, ну, не унимаются эти шпиндосы, блин, запустили автоматически ракету, да, Аполлон, они не могут эту ракету большую, со, простите, Сатурн, Сатурн-5 не могут сделать, сделали другую, ну, бабло надо пилить конкретно, миллиардами, огромными миллиардами, даже там сотни миллиардов, вот, и вот ракету, туда, и вот теперь она полетела, опять же, вокруг Луны. Вот. И вот э, мы озвучили, наконец-то, наконец-то, вот кто-то из этих самых блогеров, наконец-то хотя бы Андрей Тюняев возмутился тем, что это разводняк полный. да. И вот он выкатил ролик такой, вот делает разбор вот этого нарисованного в, в видеошопе э, полета этого американского, как бы это назвать его, да, ну кораблем это называть нельзя, Стульчик ну, вот. вот этот, как у вот тот приземлялся который, Прилунялся вернее Табуретка вернее даже Не стульчик, у него спинки нету ну, В общем рекомендую посмотреть Хотя бы Тюняев взялся за разбор Вот этого лажи Надеемся, что Юрец Тимоски тоже Да, подпишется Под это дело Разберется конкретно этот самый Потому что это пошлый мерзкий разводняк Это просто неописуемо Так, сейчас тут под рада Сирода к нам присоединилась николай федоров приветствуем так серега Зайцева, на общение с архонтами ангелина супер супер пошло конечно блин да усрачки Серега, ну блин ну в точку ну потому что ну блин ну как это вот. я-то понимаю конечно это самое ну я же пытался выйти на общение с этим же урологом да вот нормальное культурное письмо написал ну да, да? мы, мы что... зачитывали вот. а ответы. там такой поток грязи блин что-то просто пипец а не договорил же да вот этом же ролике э, этого уролога да там в конце э, идет прямая речь некой больной какой-то женщины которая одна из двух особо рьяных поклонников этого уролога э, ну там, это просто пипец, да? Вот те, которые пишут мне, что я там ругаюсь матом, или там еще какие-то там, не надо там загрязнять свою речь. Вы послушайте вот эту безум безумную бабу базарную, да? Которая защищает этого уролога и плюется там на всех, которые... Ну просто на всех, кто а Кого же она там это самая, да? Ой... А, Пелехову там помоями поливают, причем именно помоями, это, там как раз вот послушайте, вот разница, да, там просто грязная мерзкая такая брань, вот понимаете, целенаправленно, вот послушайте, это вот из этого сопла, потому что ртом нельзя это назвать, исторгаются вот это вот грязные такие помои. Вот э, узнайте, что такое ругань. Да, вот, разница, послушайте вот этот шоу, ролик. шоу тут у нас, якобы, да. ругаемся. Когда мы, мы к месту что-то да, говорим. Да? Этот самый. Но они же там все же робота используют. Все же прячутся. Там же, по-моему, mm. нету Только женский mm. типа вариант. Нет, это там... Понимаешь? Я думал, что слушал, как-то что-то включал, слушал. Я думал, что это... это значит, они так и звучат уже, как роботы вот эти... Э, ну, э, говорилки вот эти, которые озвучивают тексты страшное дело, да, совершенно с И... башней не дружат, это пипец просто какой-то. Так, ну, возможно, это слишком, это самое, да, ну, надо ж, так сказать, э, набросать их. много, поэтому выхватывать, кто какие, надо. кто какие образы, это самое, да. Так Зачем? Мы не собираем, не, не надо противодействовать, пусть сами этим разбираются. Мы... вот Задачу я вижу вот это вот, да, в предыдущем стриме немножко помешали, да, поток скомка она так получился из-за этих прерываний. Давайте сейчас попытаюсь пояснить. Был такой блогер, не помнишь, как его этот самый никнейм был, вот, у него была коронная фраза такая «Держим свет». Вот, простите, не помню, это более пяти лет назад. И потом он свернул свою деятельность, у несколько роликов, может, десятка-два запилил роликов, да? Вот, а потом как-то ушел, и все, и ресурс этот... Энергонакопитель. А, о, точно, точно, точно, да. да? По-моему, Энергонакопитель это назывался. Его, к сожалению, сейчас нету, и, по-моему, этот вообще канал закрыт. Вот, ну, можете попробовать поискать, может, в старых архивах где-то найдется чего-то. Да, чего это хорошее. У это него была хорошее. коронная фраза, держим свет. Вот. Походу получается, что вот он давно еще тогда это все понимал, вот, к чему мы сейчас только приходим. Э, вот понимаете, опять же, к тому, что я говорил на предыдущем стриме, который, к сожалению, к сожалению, вот поток прерывался, вот, а дело в том, что если есть, ну, определенные предпосылки, понимаете, если идет вот это, обрыв этого потока, я воспринимаю это как определенный сигнал от высших сил, что Народа, население, даже часть, которая самая разумная, еще пока не готова. Значит, нужно, нужно э, прерваться, раз прерываю, да, нужно прерваться, вот, и э, пока остановить выдачу вот этих вот образов. Ну, чтобы они, доосели. Вот, потому что, значит, это не своевременно, это немножко опережает, потому что если бы это было, как говорится, на злобу дня, это как раз назрело, нужно это выдавать, то было бы скатертью дорого. а если это прерывается, значит, мы немножко опережаем возможности вот этого поля вот давайте немножко посмеемся но на самом деле да держим свет на не знаю может можно взять такое высказывание до да, чужое так сказать другого блогера давнишнего да вот а так я понимаю вот, чтобы вы восприняли все это дело ту информацию которую я озвучил на предыдущем стриме там рваном да Нужно поле удерживать, вот это, о котором говорят, что все выходят куда-то там, да, вот мы озвучили термин такой поток, теперь каждая, блин, вторая собака в ютубе э, или там на бастионах, тростионах, блин, все они, блин, все поток, все они в потоке, э, туфту какую-то гонят, о, понеслась, да, пляска началась, блин, ее выпала а, неужели опять рано это все говорить? Это пипец какой-то, да? Так вот, значит, для того, чтобы вообще, в принципе, мир этот существовал, нужно создать поле вот это вот, да? Я так понимаю, вот такая терминология, понимаете? Некое такое пространство, пространство создано. Надо в этом пространстве создать определенные условия, чтобы вообще в этом мире мог прорастать свет, могло прирастать добро чтобы люди вообще могли, в принципе, очеловечиваться. Среда обитания, такая человеческая, да. Не, не, не какая сейчас есть вот эти вот все зимы и прочее, это дерьмо, а здравая э, среда обитания для человека. Вот, поэтому, поэтому вот просьба вот это вот воспринять, да. Не какое-то бадание, не борьба, но это я так, это я говорю, понимаете? А там каждый из вас, соратников ближайших или просто каких-то там слушателей, да. Вот. Каждый занимается в меру своего понимания. Ну, это структурирование пространства. Хоть здесь в голове у себя, хоть в окружающем пространстве от тебя, что вне тебя находится. Это структурирование пространства, и чтобы оно оставалось желательно таким же, и желательно улучшалось это пространство. Вот. И чем больше, тем лучше. Все, мы приходим опять к тому, что нужно более, больше здравых человеков, вот, чтобы это вот поле, вот понимаете, чтобы это поле, как, как бы это сказать, да, вот, когда показывают, допустим, защитный купол какой-то строит что-то, да, вот, в играх, допустим, или в фильмах. Ну, очень за... хороший, легкий пример, это вот эта Атлантида звездных врат, Ат Атлантида, которая, она же была uh -huh. за куполом, это целый город был, он плавать мог, он даже мог космические эти преодолевать препятствия пространство в смысле то есть это был зам, ну, как замкнутый цельный этот самый аж целый город плавучий вот поэтому я вот мысль поколе. так что нужно некие такие условия создавать чтобы это вот вообще поле это образовалось а там оно какой размер будет иметь да какие конкретно можно откроются вот но это я вижу это вот этой вот задачей не бодаться с кем-то не бороться не противостоять просто удерживать это поле, чтобы оно, по крайней мере, существовало. Вот, существовало оно, и э, желательно, чтобы оно не уменьшалось, желательно, чтобы оно... Э, улучшалось, улучшалось, и не уменьшалось, это точно. Но в потенции вот. увеличивалась, конечно. И результат мы видим. Вот дальше вот видео будем показывать, будем показывать, что да, действительно, мы вышли, опять же, осознанно вышли на вот этот новый уровень понимания, потому что мир меняется. И мы озвучиваем озвучиваем это первыми, но опять же не для того, чтобы пятка и грудь себя бить, что вот, а вот какие мы эти самые, дайте нам по медальке все и зашибись. Нет, это просто, чтобы другие понимали, какие процессы идут. И процессы эти идут не потому, что, как вот другие говорят, сейчас пролетят какие-то сальды барана, какие-то альды козлы или козлицы. Это не суть важно. И вот они вот сделают так хорошо и вам всех полегчает. Не полегчает. Никто не сделает, за вас никто ничего не сделает, абсолютно ничего. Если вы, что-то у вас там не сварение какое-то, если вы не пойдете, в туалет не сходите... За вот. вас не, никто не поможет. Да, этом. никто не это самое, понимаете, никто не поможет. Это все точно так же. Простите за то, что буквально так вот примитивно говорю, Ну поймите, ну блин, ну за вас никто... Ну ваши ну, отбросы... дерево из головы, вот ну, так вот скажем, не из задницы, да, из головы, не из не задницы, вычистит. не из головы. Ну никто не вы, ну самые расцветые, да, самые там продвинутые суперцивилизации инопланетные там или эти самые, да, в э, ваших высших измерениях. Ну никто не сделает. Знаешь, как показывает, Стоит головой, над головой держит руки и такие, там эти разряды тока ходят над головой, он там ему там что-то. Можно только создать условия, чтобы вам было легче. Или тяжелее. Абсолютно все вокруг делает, чтобы для всех было тяжелее. Абсолютно для всех. И вот только некоторые самые продвинутые пытаются делать что-то лучше. Абсолютное большинство этих продвинутых не понимают, что для чего это нужно. Вот мы как раз вот озвучиваем, как мы это понимаем создать условия для того, чтобы этот мир мог вообще реализовываться. Здравый наш, который мы вот, видео, допустим, Миша, вот это вот чтобы для понимания, наш образ здравого мира, чтобы он мог реализоваться в этом пространстве, которое мы созидаем и удерживаем. Так, вот. Ваня к нам присоединился, так, приветствуем. приветствуем, кто подключился, кто начал смотреть все это дело, да, Наталья, а вот понимаете, еще? приветствуем, вот большая уважуха, да, с радостью, вот поймите, условия определенно какие, ну вот когда вы берете семечку какую-то, да, ну вот кто на земле хоть немного работал, понимаете, нужно взлохматить землю, да, семечку эту положить, вот, Водичкой Полизать. полить, да, да, желательно это самое, желательно, да. положить все это дело, да, присыпать все это дело, и надо, чтобы обязательно дождики были, солнышко Регулярные. было, вот, и тогда вот эта семечка, ну, проклюнется, и потом оно высунется там через это самое, и начнет там, то ли подсолнув, то ли дуб. Вот, то ли секвоя, то ли вот эти вот гигантские много древа, которые были, понимаете. Вот. А все это в семечке в этом. И что к этому нужно? Условия создать, понимаете. Сделать вот это вот э, желание, это воплотить, да, и создать условия. Потому что если вы это сделаете, ну, э, ну и, извините, конкретно скажу, на отъебись, ни хрена не получится. Вот так, такие пироги. Поэтому надо все это делать с определенным таким вот э, посылом. Вот, с определенным желанием. Так, немножко комментов зачитаю, ну, перейдем. Меня это с душой надо делать, с душой. Да, да, да, Миша, благодарю. Потому что то, что просто на физике делается, вот это вот тело, болванка, этот аватар, или как угодно называть, если оно что-то делает механическое, результат мы сами видим. Что в мире получилось, да, еще под воздействием вот этих, без э, сути, которые существа находится, без энергетики, да, вот. Оно все рушится. Вот, оно все недолговечное, еще и возло, вот оборачивается, да. Поэтому надо только с душой делать, да? Абсолютно правильно, благодарю. Так, Михаил Попов. У меня плюс 17 сейчас вечером. Наблюдаю за прогнозистами. Они пророчили минусовую пентературу, а теперь корректируют все выше и выше. Стараются задать свое, но не получается. Думаю, что в наших краях твари вынудили множество народу, жить без отопления, и поэтому люди стали массово думать о тепле, поэтому и потеплело. Абсолютно правильно. этот коммент взял нашего Михаила Попова из скайпа, э, да, но это надо обязательно озвучить, потому что это как раз и есть. Класс, да. Это вот цель, как оно, э, так оно и есть. Да вот, вопреки даже вот этим, даже еще когда-то этот самый Трехлебов говорил, да, по ведическим писаниям же ж, блин, елы-палы, что если мы все вот хором захотим там, тра-та-та, что-то такое, несурозное подумать, да, оно не получится, почему? А потому что вышними богами это, блин, э, нет, хренушки. Если народонаселение массово, да, начнет превращаться в народ, в осознанных существ, вот. Не человекоподобных, а тех, которые с, с душой, да, с определенными желаниями здравыми. И они э, массово, да, массово на, начнут желать чего-то здравого, оно и будет воплощаться. Пока вы желаете хренное чего, внушенное вам посредством э, голубых телевизоров, вот этих миллионных YouTube каналов поэтому у вас и получается э, то в лес, то про дрова говно какое-то. А надо желать здравого, и для этого что-то определенное усилия применять. Суворовый Суворов, семечко, семечко, семья, в смысле, папа, мама, дед, баба, прадед, прабабка, mm -hmm. да, здорово, класс. ну, и, и Яш еще седьмой, да, так, далее, да,